Уважаемые коллеги, два часа пусть... да, Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные. Из 23 депутатов советов депутатов <coughs> города Барабинского наседания 40 сессии присутствует у нас 16 депутатов. 7 депутатов отсутствуют. А, согласно пункту 24.9 регламента сессия является правомощным. Как... <coughs> Какие будут предложения? Кто за то, чтобы открыть сессию? Прошу голосовать, кто за. Против, подержался принято. По разговор на сессии. В сессии нам необходимо избрать секретаря сессии и счетную комиссию. Щет, Какие я будут я предложения я по кандидатурам? Не могу, не С Добаром. С Кто за то, что принять секретарем сессии разговора, Леонид Васильевна, прошу голосовать то, за? Кто против, подержался принятый счетную комиссию, как всегда, Наталья Сергеевна, и Александр Владимирович. Нет возражений? Кто за данные кандидатуры прошу голосовать то, за? Кто против, воздержался, принимается. Россия. Уважаемые коллеги, на рассмотрение выносится. Проект повестки дня сороково сессии. Проект имеется у вас у всех на руках. Проект повестки дня был опубликован в газете Боронес приложением приложении муниципальной номер 63 от 19 августа 2021 года. Кто за то, что принять проект повестки дня за основу, пошел за то за. Россия. Кто против, воздержался, принимается. Изменения и дополнения будет проект повестки дня. Уважаемые коллеги, ну в период тут между комиссиями администрация нам предложила еще один вопрос рассмотреть о внесении изменений в правила зимней пользования. Вот у меня такое предложение. То за данное предложение пошел голосовать, то за. Против, воздержался, один, принимается. Повестки дня нету. Нет, нету, я с голоса я вношу вопрос. У нас когда она поступила? Артем Иванович, ну, давайте Мы сейчас рассмотрим на сессии. Мы регламент откроем. Я депутатам предложил включить вопрос повестку дня. Депутаты проголосовали за. Вопрос не может быть принят, если вы не поступили. Артем, не Артем менее, чем за. за. Кто за еще раз? Все. Все. Все. Кто, кто за то, что принять проект в дня в целом, прошу Кто за? 15. Воздержался? Против? Проект повестки принимается. Переходим к рассмотрению по порядку. Первый вопрос повестки дня. Внесение изменений в решении 34 сессии депутатов номер 189 25 12 20 о -го, бюджете города Барабинска, Барабинск, районной Сибирской области, на 2021 год и плановый период 20-23 года. Докладывает Овся Николаевна Олеговна. Уважаемые коллеги, вопрос был рассмотрен на профильном комитете. На общей комиссии есть необходимость докладывать, либо перейдем к вопросам. Пожалуйста, вопрос. вопрос Пожалуйста. Вопросы, Алюна скажи, пожалуйста, а вот тут у вас стоит мероприятие по организации системы жизнеобеспечения «Орион» тут 889. Да, районного... А почему это чье вообще имущество? С районного бюджета они нам выделили субсидию на произведение этих работ в МУП ЖКХ. То есть только работу выполняете, а имущество вообще чье это? Они выносят трубы, то есть отопление они делают, да, поведение к ну, городским сетям. Теплотрасса наша. Теплотрасса наша. Теплотрасса города, да? Да, да. Там разбор А Чтобы да. ее перенести. Да. Я знаю, что нет, там нет, выносит лед, то есть надо и трубы. трубы закупать да. что-то еще. Да нет, меня интересует, чьё имущество. Тут просто написано ДК его муниципальное имущество. Это не в самом ДК, это подведение к ДК теплотрассе. Сергей Иванович объяснил, теперь я понял. Еще вопросы, пожалуйста. Нет вопросов? Представьте, желающие выступить. Нет. Уважаемые коллеги, нам предложено утвердить бюджетные изменения. Там 15 миллионов выносит изменения. Бюджет города. Неоднократно вносим изменения. Вот тут есть, значит, у нас половиной миллионов опять мы на лариону. Еще вторая половина 500 метров. То есть 25 миллионов на одну дорогу. Но это разумно. Нет. Заасфальтировали. 25 миллионов километров. Вообще непонятно, зачем было асфальт. Причем договор заключили таким образом, что сняли слой земельный, отдали подрядчику с этой дороги водосточные трубы туда же. Все все отошло туда же, вместо того, чтобы где-то рядом перевулки отсыпать. Это вообще, зачем мы утверждаем бюджет? У нас, если посмотреть на дороги, выделялось ну, 30 миллионов ежегодно. Просто в этот год получилось так, что район не смог проектно-сметную документацию. И привалило счастье городу. 63 миллиона. И на одну дорогу когда лежать? Мы что получается? 30 миллионов одну дорогу что ли будем делать? Там еще тротуар, там как раз 31 миллион получается. Километр. Район. Но это неразумно. Район дал всего 12 миллионов. Ра район дал все деньги. Район отдал все деньги. Какие были? 68 12 миллионов. миллионов 12 миллионов с mm -hmm. которые они не освоили Вот 10. они отдали. 10. Еще 10. до этого давалось. Смотрите бюджет. Теперь второй момент Утверждаем, утверждаем Куда же эти деньги-то идут? Все, весь бюджет должен идти на вопросы местного значения На город А у нас что получается? Сегодня Суслов, значит, руководит у нас, как бригадир, самым движенцами, И все деньги идут на кандидатов У нас грейдер летает по городу, но не делает то, что надо Если посмотреть по факту у нас площадь привокзальная не убиралась с мая месяца. Два КАМАЗа травы вывезли. Шесть косарей молотило вот в августе, когда узнали, что губернатор. Вообще ничего не делается. А куда бюджетные деньги? Вот туда и идут на кандидатов. Они двигают свои идеи. То мы сделали это, сделали это, все за бюджетный счет. Счет идет. Сегодня, значит, ООО. город косари ездят, одели кепки кандидатов и пошли косить вдоль теплосетей. И уверяет, где они и за кого. Понимаете? Потом опять бюджетные деньги уйдут. Опять бюджетные деньги. Все за бюджетные деньги. Суслов проводит выборы за бюджетные деньги. А мы с вами утверждаем и ждем каких-то решений, задач, чтобы решили задачи по городу. Вопросы местного значения. Суслов решает свои проблемы. Ему надо протащить своих людей. И управлять здесь. Он прекрасно понимает, что ему осталось сидеть здесь до 25-го года. Все. И нужен совет, который будет молчать и делать все, что надо. И вот этот бюджет куда будет уходить? Можно только предположить, куда и что и будет, и на какие дороги. А что говорить? Ничего у нас не за счет... Потише, у давайте с места не будем выйти. У вас, у вас все поскосили там на вашем округе, побросали все. Ну, я знаю, даже к вам, к вам приезжал в некоторые МКД, Суслов, агитировал. Надо то, надо это. Вы о чем говорите? Вы сидите и не знаете. Все вы знаете. Сегодня поскосили, побросали, все это валяется и лежит, ждет. Но денег не хватает, то валите, чтобы еще вывезти. Надо КамАСам еще отдать туда, чтобы они вывезли все. Понимаете? Я про свой говорю, по крайней мере, сейчас уху. И у вас такая же история. Все раз валяется. Все делается за счет бюджета, понимаете? И грейдер этот летает неизвестно а где. Я, я вам пример. Уже на стоит я, я вам пример, относительно, относительно при вокзальной площади лицо города, понимаете? Три месяца не убиралось больше трех месяцев. Чем занимались все люди? Вы задаете себе этот вопрос, на другое посмотрите. Все говорят, все позаросло, все позаросло. Уже и аспект пишет, тротуары там заросли. Все, конец всему пришел. Куда деньги? Мы куда выделяем-то с вами. Наталья Афанасьевна, я понимаю, вам дорог. Город Алексею, вам дорог, Соуслов, понимаете, бобров. Вы почему я отстаиваете их интересы? Они а интересы города и интересы бюджета. На первые очередные задачи должно все идти. А у нас все идет в обратном направлении. И вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Какие есть, задачи решает Суслов. Протащить своих самовыдвиженцев. Понимаете? Против системы пошел. Единой России. Марат. Революционер. Я время вышло? То, что суда они ходят и отчет делают, это все знают. Благодарю за внимание. Еще желающие есть выступить? Нет желающих. Ставлено голосование вопрос. Понесение изменений уже. Кто за то, чтобы принять данный проект за основу, пошел голосовать. Кто за... Изменений и дополнения будут в данный проект. Нет. Кто за то, чтобы принять данный проект решения в целом, прошу голосовать, то за. Принято, я согласен, Спасибо. Переходим к второму вопросу повестки дня. Внесение правил землепользования и застройки города Барабинска. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, данный вопрос не был рассмотрен на комитете. Сейчас более подробно нам доложит города, в графическую часть правил землепользования и застройки города Барабинска, Барабинского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов города Барабинска, Барабинского района Новосибирской области от 19.10.2010 номер 376. Следующие изменения. Первое изменение. Установить территориальную зону В2, зона объектов индивидуальной жилой застройки, доземельный участок в кадастровом квартале 54.31.01.44.18. Это пересечение дорог Льва Толстого и Ленина. А где дом стоял? Где где? А 111, да, где дом стоял? Напротив да? да. а, а, Льва Толстого, 18. Разрушен. Да, Но рядом он стоит Но, рядом. Да. Да. Да. И второй просто Установить территориальную зону Г-1, зону объектов с различными нормативными воздействиями на окружающие средства на земельном участке и часть кадастрового квартала 5431-01-05-03 Это получается за магазином Винни-Пух по улице Максима Горького Там сейчас пустырь Как бы можно. можем... Что планируется Строите? Гравюрная мастерская за Винни-Пухом Сторону моста, что ли? Да. Нет да, да, В Сторону моста? Да, да. Что, минус, что -то? Что -то а, а что за граверная мастерская? Обращение граждан было. То есть он нам гражданка обратил, что хочет построить, но а на месте гравину мастерской. Ну, Пожалуйста, да, я... а вопросы будут. Уважаемые депутаты, вопросы будут? Да, желающие мастерства будут. Я не тут, Я уважаемые, говорю, что уважаемые коллеги, вопрос вообще а на комитете не рассматривался. Что значит голос? Это в нарушение регламента. Мы не можем его рассматривать, этот вопрос. Он не прошел ни слушание. Он поступил вот только сейчас 7 минут. Никто не обсуждал ничего. Вообще, мне непонятно. Вопросы, поступившие менее чем за три дня, не могут быть рассмотрены и не прошедшие слушания. Это с нарушением. Я не знаю, зачем это делается. Все делается с нарушением, у нас Совет и так работает с нарушением все, постоянно протесты прокуратуры, все что угодно. Этот вопрос не может быть рассмотрен, он идет в нарушение, но хоть сейчас примите, тут осталось 20 дней досидеть и все равно идут нарушения закона, принимают. Этот вопрос не должен быть рассмотрен, он должен быть Пройти все обсуждения и процедуру полностью пройти. Только тогда его можно вынести на сессию совета и рассмотреть. У меня есть предложение снять этот вопрос с повестки и не рассматривать его. А пройти всю процедуру согласно регламенту. Законодательные органы идут на нарушение. Это вообще. О чем можно говорить тогда? Александр Владимирович, у вас будет слово у председателя комиссии... Я считаю, что, наверное, надо принять этот вопрос. У ну, депутатов Смотрели. есть какие-то недопонимания по данному вопросу. Да, тут все понятно, как божий день. А у меня вот частная застройка, производственное помещение. Ну и что здесь рассматривать? Гектары, что ли, куда-то уходит на сторону, это все будет у нас... Да никто не обвинил, что процедуру зачем это нарушает что? законодательный да. орган? Ну что мы будем рассматривать, да. давайте еще будем... Ну что-то изменится, если мы рассмотрим на двух комиссиях, что-то изменится, скажите. Да, изменится представлении людей, что законодательный орган сам нарушает. Да, Артем ну, давайте ну, не будем. Ну, Евгений Анатольевич, Анатольевич ну, вы прекрасно знаете, я я я ситуацию по этому месту. Евгений Анатольевич, у вас кому вопрос? Вообще, у меня разницы нету кому, то есть, я не знаю, не, человек... Ну, Докладчику вопроса никому, как да, понять? Докладчик не приставился, я вот, извините за, ну, Пожалуйста, приставьтесь. Э, вот смотрите, здесь вот ситуация просто какая. Вот эти вот здесь, я понимаю, что они выделены, кадастровые участки, вот эти, которые белые, светлые. Да, Нет на обратной, стороны, на обратной стороне. стороне, на обратной стороне. Вот, И смотрите, здесь вот получается, я знаю, здесь проходит водосточная канала большая, широкая, вдоль железной дороги, это вот отводная, водоотводная. Uh -huh. А здесь вот это, то есть площадь вот эта застряхованная, она идет, я так понимаю, вообще просто до, самого, а, до самой линии. Да, да, да, нет, не до самой линии, это только до проводов, которые идут туда. ЛЭП в и получается, до ЛЭПа только, не Я до... же говорю, я понимаю, о чем я говорю. Я да. понимаю, где проходит LED? То есть она проходит вот здесь, вот так. А здесь мы залазим уже за эту водосточную каналу, если смотреть на этой схеме. Нет, нет, нет, у нас просто здесь схема. Когда как бы старый уже на этом месте, тут раньше была дорога, сейчас этой дороги по нет. Я есть... вырос там, я знаю, где какие дороги были, вы мне это не рассказываете. Вот здесь да была дорога теоретическая вот здесь, но сейчас вот допустим в этом месте, там заросли вот. деревьев, а здесь болотина, то есть. И вот я говорю, то есть вот, вот здесь вот за кадастр, за огородами, да? Здесь тоже уже домов нет, это просто остались кадастры номера. Вот и все, я понимаю, что Здесь с коронный проход, а канава Там даже мостики есть перед мостом, перед пешеходным. Там даже есть мостики, небольшой сельскоплеск. Ну, вода вот эта вот, которая по проходит. Она существует уже сколько лет, столько и она существует. Я почему мой вопрос задаю? Я знаю, про точно Здесь как бы территория, здесь... Завышено. То есть, как, ну, я считаю, что... Дорога, конечно, это, это ждут. 500 квадратных и 180. А. То есть нам не будет заплатить даже меньше. Я, я не знаю. Я вот смотрю вот по рисунку. Ну, как нарисовано так и не Но у меня вот сомнения есть. Ну, по крайней мере, мы, зону, э, мы не сможем установить зону, потому что охранная э, зона в этой же... Да, водостока вообще. идет э, 2 метра. Есть, не в любом случае межовка не проводилась. То есть э, территория во-первых, нам не зарегистрируют, даже если мы не отступим, а кадастровый инженер не отступит, определенную охранную зону это, от э, водостока не зарегистрирует, не, не поставят на кадастровый учет земельный участок. Я вас понял. Просто видите, надо это не более точно. Ну, вот видите, мы сейчас вот принимаем Опять же, мы же принимаем Там и непонятно нет. еще не 7-8 Жилая застройка опять будет Конечно, да здесь как бы Оживой там вроде бы Там, там есть другая, и у них надо Повской 5 возле больницы Все готово, берите и стройте Никто ничего не строит, опять же ситуация Там намучено с этой землей и с этими переселенцами никто, никто не принес. Данное обозначение идет, вот эта охранная зона. Вот, это да нет, вот нет. она идет. Здесь, в железной дороге, вот полоса. Вот эта. Мы сейчас меняем только вид использования, да? Да. Уважаемые коллеги, я ставлю данный вопрос на голосование. Вопрос, кто за то, что принять данный проект решения а в целом, прошу конечно. голосовать. Кто за? Канала знает ее. Она в охранной зоне. Александр Викторович, кто за? Против? Один. Воздержался. Решение принято. Уважаемые коллеги, все вопросы поиски не рассмотрены, сессия объявляется закрытой.